Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами улучшим нашу стратегию. Стратегия закономерность Хигайбокс, Я думаю, большинство из вас именно за счет нее на меня подписалось. Сегодня мы рассмотрим несколько факторов, которые нашел подписчик. Подписчик достаточно долго торговал по данной закономерности, все это дело изучал и нашел некоторые факторы. Подписчика зовут Денис или же крестоносец Амадео. Он попросил себя упомянуть именно так. И давайте мы все это дело рассмотрим. Данную информацию, которая будет в этом видео, воспринимайте как дополнение к этой стратегии. А, стратегия у меня есть в плейлисте по ссылочке в описании. Итак, напоминаю, в чем суть данной закономерности. У нас присутствует импульс, потом происходит скопление, далее импульс, то есть расстояние до скопления примерно равно расстоянию после скопления, и потом происходит а коррекция на понижение, примерно до половины. Вот наша закономерность. Итак, в чем же суть нового фактора? Это у нас трендовые линии. И не только. Давайте это все дело рассмотрим на графике TradingView. TradingView доступен всем, можете просто загуглить и пользоваться TradingView. Потому что на многих брокерах такой функции, как TradingView, у нас не будет. Итак, смотрим. Во-первых, есть такой инструмент под названием «Виллы Эндрюса». Давайте разберемся, как им пользоваться. Итак, вилла Эндрюса у нас выбирается вот здесь вот, на трейдинг Сейчас мы с вами, ребятки, придем к факторам, но для начала нужно а, разобраться, как строить виллы Эндрюса. Потому что именно это и является одним из факторов. Итак, для начала нам нужно определить тренд. Какой у нас тренд, восходящий или нисходящий? Думаю, с этим все просто. К примеру, смотрите, здесь у нас был нисходящий тренд. Далее тренд сменился. И пошел у нас восходящий тренд Думаю, здесь все просто Итак, выбираем инструмент виллы Можно нажать также на магнитик, чтобы все это дело точнее нарисовать Для начала мы находим точку А Точка А – это начало нашего тренда а, Точка А находится вот здесь, вот начало нашего тренда Виллы строятся через три точки Точка Б – это первый рывок тренда Там, где кончается первый рывок и наш максимум Первый максимум – это точка Б и точка С – это а, конец коррекции. То есть вот у нас идет первый рывок, далее коррекция, и потом продолжается наш восходящий тренд. Это точка С. И еще раз разберемся, давайте быстренько. В данном месте у нас начался тренд. Пошел у нас первый рывок. Это движение мы за коррекцию не считаем, поскольку оно слишком небольшое. А, здесь э, наш первый максимум, то есть с этого... Место, началась коррекция вниз, потом коррекция закончилась, и с этого места началось продолжение движения на повышение. Вот таким образом чертится вилла Эндрюса. Итак, в чем же суть? Я думаю, многие из вас знают эту закономерность. И давайте попробуем найти ее здесь. Это у нас дневной тайфрейм. Я начертил виллы Эндрюса на дневном тайфрейме. Итак, что мы видим? Есть у нас уровень поддержки. Есть уровень сопротивления, если учитывать виллы Эндрюса. И смотрите, видим импульс от уровня поддержки, от трендовой линии. А далее на средней линии вилл Эндрюса происходит скопление. Именно здесь, а в большинстве случаев, происходит расторговка на средней линии вилл Эндрюса. Это, в принципе, по умолчанию, по факту так и есть. Как раз в данном месте у нас происходит расторговка, скопление. Потом от этой средней линии происходит импульс до верхней линии тренда, до верхней линии вилл Эндрюса. А после чего цена моментально реагирует при отскоке от этой линии и происходит коррекция. Обратите внимание, до куда? До линии поддержки. И это место у нас является половиной скопления. Ровно та же самая закономерность на дневном таймфрейме. Это идеальные условия для данной закономерности, которые найти достаточно сложно. Для начала нам нужно чертить виллы Эндрюса, потом все это дело подождать, пока это пройдет, и только потом заключать сделку. Лично я буду пользоваться этой ситуацией теперь на Форексе. Это будет моя основная стратегия. Итак, ребятки, давайте эти виллы Эндрюса удалим и посмотрим где-нибудь еще. Например, вот сразу же вот здесь. Вот. Итак, здесь у нас сочетается восходящий тренд. Проводим точку А, точку Б и точку С Итак, мы с вами опять же начертили виллы Эндрюса И обратите внимание, что все время, практически все время на средней линии вил Эндрюса происходят определенные скопления Например, здесь и здесь То есть, какие условия нам нужны? Во-первых... Нам нужно, чтобы скопление образовывалось на средней линии Вилл Эндрюса. И нам нужен импульс. Либо при отскоке от уровня поддержки, если мы будем заходить на понижение, либо при отскоке от уровня сопротивления, если мы будем заходить на понижение. К примеру, еще раз. Уровень поддержки, уровень сопротивления. Нам нужен импульс на повышение, скопление на средней линии, потом импульс до линии сопротивления и мы заходим на коррекцию вниз. Или же, если это нисходящий тренд, давайте начертим вот так вот. Нам нужно движение на понижение, скопление на средней линии, далее движение до уровня поддержки и коррекция. Вот примерно таким образом все это работает. Виллы Эндрюса можно чертить на любых таймфреймах, начиная с 5-15 минутного. То есть, с помощью Вилла Эндрюса мы находим максимальную хорошую точку входа и подтверждаем нашу закономерность. Точкой входа служит при тренде на повышение уровень сопротивления данный у Вилла Эндрюса, точки входа при а, в нисходящем тренде служит уровень поддержки, то есть самой крайней линии. Думаю, с этим все понятно. Далее, еще один фактор, который связан с трендовыми линиями. Данная закономерность также часто образуется при смене тренда. А именно, если у нас идет полностью восходящий тренд, глобальный восходящий тренд, присутствуют какие-то определенные коррекции, и данная закономерность образуется именно после выхода из коррекции, при пробитии трендовой линии. То есть... Смотрите, у нас идет общий восходящий тренд. Давайте все это дело полностью нарисуем. Восходящий тренд. Присутствует коррекция на понижение. И данная закономерность образуется при смене краткосрочного тренда, то есть при выходе из коррекции. Смотрите, здесь у нас движение вверх, скопление на трендовой линии сопротивления, движение вверх и коррекция. До трендовой линии общей, глобальной. Сейчас я все это объясню, чтобы было более понятно. Мы видим закономерность, которая образуется при тренде на повышении. Смотрим мы с вами глобальный тренд. Видим, что у нас идет, в принципе, нисходящий тренд, краткосрочный. Далее цена а, данную трендовую линию пробивает уверенной свечой, импульсом. И происходит скопление на трендовой линии. Потом происходит, опять же, импульс до предыдущего экстремума. То есть до последнего максимума в нисходящем тренде. И происходит коррекция до трендовой линии. Если мы прочертим линию, опять же через вот этот вот минимум, у нас получится вот таким вот образом. И коррекция происходит ровно до сюда, то есть до половины скопления. Данную закономерность можно использовать и в бинарных опционах, и на Форексе. Итак, еще раз план действий. На самом деле это немножко запутано. То есть присутствует у нас восходящий тренд. Здесь образуется наш минимум. Происходит импульс. Пробитие трендовой линии и скопление на этой трендовой линии. Потом, если происходит импульс до предыдущего экстремума, то есть максимума, мы заходим на понижение. Если мы торгуем на форексе, то потенциал движения цены, мы проводим трендовую линию, все это сотру, проводим трендовую линию через новый образовавшийся минимум. И вот до сюда доходит наша цена, до трендовой линии. И по сути, ребят, все связано с трендовыми линиями. Давайте рассмотрим теперь пример при а, нисходящем тренде. У нас идет нисходящий тренд, происходит коррекция на повышение, далее у нас происходит импульс, пробитие трендовой линии, здесь образуется скопление, здесь у нас есть определенный минимум, цена доходит до этого минимума примерно и корректируется до трендовой линии. То есть, ребятки, два фактора, смена тренда и виллы Эндрюса. Данная закономерность, она образуется в разных ситуациях, это не одна ситуация, это все разные ситуации, но все связано в конце концов с трендовыми линиями. Вот такая вам, ребятки, помощь. Еще один фактор для захода по данной закономерности. И теперь вы можете ее использовать и в бинарных опционах, и на Форексе. Итак, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте данному видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, если еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Пишите в комментариях ваше мнение, вашу какую-то обратную связь. Заранее вас благодарю. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.